Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем проходить легендарного вора. Итак, золотое издание. Итак, мы с вами пробрались на второй этаж, на первом этаже вроде как, кроме главного холла, мы вроде все осмотрели. Чтобы попасть в главный хол, нужно, наверное, уничтожить сначала лучников, вот, которые там мешают. Окей, а... Здесь вы написали в комментах, что есть э -э -э, у Гаррета, он может краться Вот, в принципе, эта кнопка кратиться. Окей, нормально. Так, э -э -э, давай. Здесь у нас охрана, окей. Так, я думаю, наверное, попробовать найти лучников. Снайперов, так сказать, э -э тех времен. <box> <littleagna> так, это у нас выход, понятно, это на первый этаж обратно выход. Начинаю опять бегать, блуждать. Окей. Так, там ходит. Здесь я был. Здесь вроде ни черта нет, значит, наверное, я либо был, либо да, я был. Вот у нас метка, что я здесь был. Так, где моя дубинка? Пройдемся здесь. Я так предполагаю, что здесь будет круговая такая дорога. Здесь он меня не увидит, Хватит наверное. Черта! Ну где-то там. Или он чисто... А, он чуть-чуть сюда заходит и все. Надо его как-то вырубить, чтобы он не мешал. Так, это выход на улицу. А, окно на... Бляха, бляха, бляха, бляха, бляха. Мне сейчас повезло-то Как мне сейчас повезло-то Так, ладно, это я заберу Это я заберу с собой Так, полежи здесь Стерчик. Здесь нет ничего Может какие-нибудь рычаги, не знаю Потому что вы говорили Так, стой, я сейчас вырублю свет Ну лученьку похер, походу Так, главное, чтобы он вниз не упал то разобьется Так, окей Здесь, в принципе, можно его и оставить И второго тоже сейчас туда перенесу Потому что здесь у нас свет Так, минус один лучник, хорошо Теперь нужно добраться до второго Там а -а -а, тоже ходит Охранник Помимо лучника. Так, здесь что? Здесь никто. Здесь спальные места, смотри. О! Батончик. Можно захавать, кстати. Так, пусто. Морковка. Блех, они хранят, короче, у себя возле <кровати>, кровати, короче. Батон и морковку. О, денежки, хорошо. Вот это, вот это другое дело. Просто голодяи, знаешь, такие. Любят ночью пожрать. Чтобы к холодильнику не бегать а в те времена же были холодильники да или они за форточку упа это спуск вообще вниз погоди а это может быть спуск в а, той комнате ладно я сейчас а, вырублю Ахра... а! тихо тихо тихо тихо так а это наверное да здесь лучник стоит так, надо подождать, пока этот упырь туда подойдет. Он сюда заходит, интересно. Просто в упор... Прикинь, ты идешь такое, и тебе в упор лицо такое с дубинкой вылазит. Жесть. Так, ладно, ты здесь полежи пока. Делаем все то же самое, что из прошлого. Бляха, а этот, смотри, чуткий. Вроде это. Нет, нет, нет, ты только не падай. О! Так, как тебя забрать-то? Отлично. Фу, повезло, бляха, просто повезло. Здесь полежит. Так, окей, лучника все, мы э, с лучниками разобрались. Что у нас здесь нет, ничего? Теперь можно там в главный холл кстати, пройти. Будет. Так, что здесь? Так, ящик хорошо, денежки. Шикарно, денежки мы любим. Денежки мы любим. Ну, в принципе, смотри, в принципе, пока справляемся на ура. Пока у нас все хорошо. Так, ага, еще один здесь. А здесь я, наверное, был. Я, де я делаю круг, короче, уже. Так, он, наверное, пойдет сюда. Погоди, нет. Он уходит. <музык> Яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Успел. Последний раз подскакиваю с места за крысой. Он сейчас пойдет, короче. А, нет, он сюда идет. Все, отлично. Я почему-то думал, что он пойдет, короче, в это где. Где сад туда пойдет. Так, погоди, здесь что, здесь у нас проход. Ага, понятно. На первый этаж. Так, главный вход у нас открыт Теперь можно, короче, туда пройти Будет посмотреть на первый этаж, да? Здесь, э, походу Так А, я понял Бляха, они здесь патрулировали, оказывается, сюда Хорошо, что меня не заметили Так Здесь есть кто? Так, меч Смотри, какие статуи, да? Так. Здесь еще проходы Здесь проходы Опа! А вот секретик Интересно И куда же это ведет? Ребята, смотри. Я -то видел. А, -а, а Погоди, это главный холл. Блин, нет. <свист> <свист> Есть там кто? Нет, кажется, никто. Нет. <свист> кто там шумит? Так, но ну это мне ничего не дало. Ну здесь смотри ходов э -э Проходы есть Можно еще и с первого этажа Наверное сюда пройти Так окей ладно Здесь я не буду тогда Мучиться Мы пройдем через э -э первый этаж Так, окей, это что? Ага. Непонятно. Окей. Так, это что? А, ну это как раз вот сюда. Хорошо. А, это, это... Понятно, бассейн. Так, это с другой стороны мы пришли. Пусто. Пусто. Окей <свист> Пока все гладенько, все отлично Так... А... Где мы еще не были? Так, здесь мы были, да? Ага, здесь мы были Так, вон в той двери мы не были еще Давай-ка сюда зайдем здесь мы все читали Ага, ага, ага. Ну понятно. Это день не двигается? Нет. Тебе показалось. Ты слишком много выпил кофе, как говорите. Так. Хватит дергаться по пустякам. Опа, ключик. Ништяк. Отчего-то ключ. Все очень... Как-то быстро, да, проходится И даже пока... Опа, еще один Пока не ощущается, что Это... Кажется, все тихо Так, погоди, нет Не надо От этого избавиться, чувака Пока, знаешь, все пока гладенько Пока не ощущается, что это эксперт я думаю, это только первое задание Поэтому Кажется, я что-то слышал Так, второй ключ Я так полагаю, это два одинаковых ключа Все, лежите здесь а мы пока здесь взглянем, что у нас здесь Ага, это покой, наверное, этого Лорда Баффарда есть по-любому что-то интересное должно быть. Так, корона. О. Я же говорю. Так. Что у нас здесь? Нет никакой ниши. А вот эти Б можно захерачить? Так, у нас еще э, мы видели спуск э, в подвал Я так полагаю, это спуск У нас там Здесь какой-то бассейн Погоди ага. Я думал, это другой, ну Короче, ладно, забейте Это мысли в скуп Так Здесь еще спуск вниз, ты смотри, ты посмотри, ходов. Окей. Так здесь две комнаты. Тут еще комнаты. Ладно, давай пойдем по порядку. Порча имущества закрыто. Так, у нас есть ключ. У нас есть два ключа. Так, золотой. Отлично. Что у нас здесь? Ага, это главный холл. Нет? Что это вон там. Та... Это вон там, вот наверху я был. Вроде тихо. Ну, ладно. Так. Надо как-то по коврам. Ну отвернись, ты чё? Так, и будет стоять там? Блег, он меня видит, наверное. Хотя, если бы он меня видел, то он бы, наверное, сагрился. Так, отлично. ничего там не было. Так, а в какую сторону он сейчас? В какую сторону он сейчас повернет? Меня напрягает вот этот вот факел, он меня просто выдает У меня две стрелы, короче, водяные осталось Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Кто Чужак. Да в смысле? Да на уйди! На в смысле? Ай-яй-яй-яй-яй! яй яй яй яй Закрой дверь Бегом, бегом Блёха Какой Уйди Жесть, куда прятаться Мне нужно тень Мне нужно тень О, здесь тупик А, нет, не тупик хорошо Мне нужно в тень Я знаю Да блёха Какой, а? Жесть. Отвали, отвали. Я сейчас заблужусь. Я, короче... Опа, здесь я был, что ли? А -а -а -а -а! Тихо. Я обратно на первый этаж прибежал. Иди нахер от меня. Отвали. Что такой приставучий-то, падла? Не догонишь ты меня. Так, стоп. У меня есть... Это... Бомба, две штуки. Ну-ка, как сработаем? А я сам нихера не вижу теперь. Три ключа. Это три одинаковых ключа. Так, он в темноте как раз. Ну ладно, пускай лежит. Окей. Жесть. Так, открылись здесь дверь. Убежали здесь. Черно, найти то место. Так, я, по-моему, пробежал вот здесь okay. uh, Так, бежал вот отсюда, да, я, наверное, закрыл дверь вот здесь вот закрыл дверь Да Так Все, вернулись Тихо. Никто не вижит. Жесть. Смотри, тронный зал. Тронная зала. Какая патетика. Ну вот. О, да ладно. А я думал, схеппер в каком-то этом будет. В каком-то сундуке. что-нибудь достать? дело сделано. Так, окей, а погоди, мы нашли все, что. Мы все выполнили, но мы не все об облазили здесь. Давайте перед тем, как уходить, короче, мы с вами посмотрим те двери, которые мы не заходили. Так, ладно, вот сюда вот мы еще не заходили. Погоди. А здесь же с этой стороны тоже какой-то проход, да, есть? А, -а, -а, -а я понял. Ну, давай откроем, чтоб глаза не мозолило. А я думал там, помнишь, мы книжку читали, там типа ящик с двойным дном там, знаешь Я думал там находится скипетр так, так. Ну побольше всяких безделушек найдем, для нас же лучше Смотри, дымоход, а Я думал можно по дымоходу спуститься, залезть Вот эта вот штука, она тоже, наверное, из какого-нибудь, даже не ковер из какого-нибудь тоже типа золотишко или чего-то там такого. Ну, хотя на медь похоже, да? Чисто ее стащить, короче. Да. Картины прикольные, но некоторые бывают такие прям ужасающие. Так, что здесь? Вот смотри, ты посмотри только вот на эту картину. Смотри, какой-то демон крылатый. Здесь вообще, смотри, какая-то смерть косой, что ли. Так, ну смотри, мы сделали круг. Окей, мы сделали круг. Но там, короче, есть еще. Э, погоди, спуск вниз мы видели же. Давай-ка туда спустимся. Я хочу попасть в ту комнату, которая э, была в подвале. В принципе, здесь мы, наверное, закончили, да, все, на втором этаже. Как бы так-то посудить так вот здесь либо вот это вот ведет туда в комнату да либо то помнишь первый э, первый пер, пер, первый спуск который мы нашли новый так что здесь Плёха. давай прям лестница такая жесть Отлично, сразу с первого раза нашли Окей А вон там как раз и выход Ну выйти можно Так, окей Что у нас здесь почитаем за чтиво 3,24,34 2342 игорные залы, солнечная ярмарка 734% выплаты, солнечная ярмарка Минус 461 Рамира, солнечная ярмарка Так, покупки девочек, солнечная ярмарка Игорные залы, выручка дилера Даркбон, процентные выплаты Даркбон, Арамирас Даркбон, игорные залы спиртное, Фенден, процентные выплаты Фенден, Арамирас Фенден. Короче, это у нас э, какие-то подсчеты ведет, да, финансовые баффер здесь. Э, и Арамирас, смотри, выручка процент, Арамирас, горные. Понятно. А, игорные залы, так, подарки Солнечному Стражнику. Угу. Подарки. Ну, понятно. Да что за дещина творится с Дрэкбоуном? Даже если Джинни кроет себе денежку, ему стоило быть с этим аккуратней. Если через неделю ситуация не переменится, к лучшему представле... представлю это Рамирузу как срыв работы. А, типа, кто-то деньги, что ли, себе в кармашек или... На какие-то свои нужды э -э, тратит. Поищу ключ. Четвертый. Четыре одинаковых ключа, да прикинь. Нормуль. Это говорит о том, что Здесь можно по-разному все это пройти. Так, отправимся, короче, сейчас ко второму спуску. Да, а где мы его видели? Так, так, так, так, так, так, погоди. Мы видели его. Так. Мы пришли вот отсюда. Здесь все, да, получается? Здесь же все. Так, там тронный зал, да? Окей. Возможно, я упущу какие-то секреты или, знаете, потому что, ну... Я не настрою, ну не то что, как бы. Я не стремлюсь а, пройти игру на процентов, там, знаешь. Мы играем, как пройдется, так пройдется. Ну, главное, чисто атмосфера а, и. Приятное времяпровождение. Погоди, вот здесь мы не были. Так, здесь еще кто-то есть. Из стражников получается. Я слышал кого-то. Так, а это что, не режется, что ли? Странно окей okay. может посильнее надо нет ладно не режется так не режется так окей а -а -а okay, влево вправо еще вот здесь есть а, -а, а погоди а вот и глав это главный вход Окей. Okay. так ну, там стража целая куча главном у главного входа там стража много поэтому ладно так здесь что а здесь мы вы... в смысле погоди а как так мы главное вот здесь были Но сюда не заходили Ха, прикольно так ладно Ну в принципе тогда все, так-то, если посудить. Сейчас с той стороны еще посмотрю, что есть. Да, дверь открыта. Мы, оказывается, здесь были. Только когда -то я упустил момент с этим. Э -э главным полом все тогда да у нас а, выполн никого не убивай возвращайся на улицу города вы говорили то что если я что-то не выполню, меня как бы ну не выпустит а, игра с поместья там вот. так что все об... да Все, миссия обройдена, друзья, окей, отлично, отлично а, Поместье лорда Баффарда, окей, все у нас выполнено, все у нас хорошо Статистика, смотри, здесь можно еще... А, да, мы знаем, что можно статистику Так, общее время мы убили э, на миссию час Где-то примерно час, там, копейками Так, найдено 1129 добычи из 1429 Что-то пропустили где-то так, очищена карманов 4 из 4, правильно, все отлично. А, ударов со спины 0. Я ни разу, что ли, ударов со спины... Оглушено 19. Ударов со спины я ни разу не нанес, что ли? Вроде наносил, да? Так, нанесено урона 42, получено урона 0, извлечено 0. Убито оруж... безоружных нет, других убито... В смысле убито. А кого 4? А, пауков, наверное, да, я убил 4. Один... Смотри, и 2 дву... тела еще нашли. Ну, как бы это не повлияло на...